Thank you. Что прямо позади меня? Незагадка да. кретин, он идет. Охлади открывай. Я подаю. Иии. Открыто. Он прямо за тобой. Все будет хорошо. Я спокоен. Все в порядке и в полной безопасности. Заклоннись, тут тебе не заинтересован забыл. Оставь меня у двери. Тебе все равно, что хочется в самой Ты говоришь обидные вещи, когда слышишь. На такие вещи нужно время.